Так, приступаем к проектированию первой детали. Первая деталь будет называться кронштейн. Менять порядок деталей, ну, я не думаю, что необходимо. Поэтому будем делать так, как написано здесь спецификации. Деталировок, к сожалению, этот альбом не содержит. Содержит только сборочные чертежи. И зато есть задание. Выполнить чертежи детали позиции 1,6,8. Ну что ж, значит, у нас... Наш кронштейн будет длиной 112 мм, шириной 72 мм, ну и высотой 72 плюс сколько-то здесь, пока не знаю сколько. Создаем новый документ. На виде сверху рисуем новый эскиз, прямоугольник из центра. Длиной он будет 112 шириной 72 Выдавим его на 8 миллиметров. Вниз. Так, отлично. Сохраним его как 0,1 кронштейн. Дальше необходимо нарисовать вот эту вот часть для оси на виде спереди, вот на этой вот плоскости. Рисуем новый эскиз. Начинается с севой линии длиной 72 мм. Дальше рисуем окружность. И рисуем два отрезка. После чего можем эти отрезки отзеркалить. А от окружности удалить лишние ненужные части. Ну, вот таким вот образом, на 6 миллиметров только вовнутрь, щелкаем окей. Рисуем еще одну окружность и выдавливаем ее, ну, на 2 миллиметра. Да, вот таким вот образом. Затем нам необходимо э, нарисовать эти четыре отверстия и нарисовать вот здесь вот такие же, э, не знаю, как это называется, наверное, ребра усиления, что ли, или еще что-то что что вроде этого. Наверное, вот отсюда правильно сначала нарисовать эти ребра усиления, а потом к ним уже э, подрисовать отверстия. Выделяем весь эскиз. Здесь щелкаем вспомогательная геометрия. И можно две окружности нарисовать. Потом мы все просто отзеркали. Ставим равенство. И давайте сначала поставим диаметр 20 мм. Здесь 50 и 90. Таким вот образом. Выдавливаем на 3 миллиметра примерно. Да, отлично. Сверху теперь рисуем похожий эскиз. Это у нас уже будет отверстие. Ставим размеры 90 на 50. Здесь в углах рисуем две окружности равного диаметра. Ну, допустим, диаметр пусть будет 10 И выдавливаем насквозь. Да, вот таким вот образом. Здесь ставим скругление. Ну, пусть будет диаметром 10. Щелкаем ОК. Здесь также необходимо поставить небольшое скругление. Например, 2 мм, 2-3 мм можно взять. Ну и думаю, вот здесь вот тоже не будет лишним, если мы поставим небольшое скругление, например, 0,5 мм. А здесь уже нельзя. Ну ладно. После того, как мы сделали половину нашей детали, выделяем необходимый элемент и э, щелкаем зеркальное отображение относительно плоскости спереди. Также сюда добавляем все те элементы, которые нам необходимо будет отразить. Щелкаем ОК. Добавляем сюда скругление. Чуть не хочет он делать с скруглениями, Но не страшно. Да, с одной сделал, с другой нет. Но не страшно. Просто это скругление перенесем ниже, чем зеркальное отображение. И добавим.. оставшиеся грани но вот таким вот образом у нас получился кронштейн сохраняем и следующая деталь у нас будет называться по цифре 2 корпус